Сегодня, 29 марта, приехали бурить скважину. В тех местах мы бурим по низинам. Здесь получилось, что мы поднялись в гору. Сразу у клиента не выяснили, где он живет. Ну, прокатились. Вот. Оказалась гора. Высокая точка. Самая высокая в данном месте. Объяснили ему, что там скважина не получится. Объяснил что даже нечего затеваться. Делать разведку и так далее. Мы время потеряем. Он деньги потеряет. Вот, Собрались домой ехать. Он говорит, ребята, пойдемте зайдем к соседке. Через забор. Мы заходим к соседке, бабушке 90 лет. Стоит у нее на огороде качок. Обычный качок ручной. 57 труба, два дюйма забита. А сверху качок ну, разобранный уже. Там стоял электропривод. То есть не руками качали они, качок дергали, а электропривод приводил в движение рычаг. И вода поднималась сверху, они поливали огород. Ну, мы как бы так в недоумении с Аньком. А я такие скважины встречал. Когда начинал только бурить, вот, в некоторых местах, я смотрел на эти качки и думал, что ну, раз качок стоит, значит зеркало близко. Начинал бурить там, догуривался до воды, компрессором откачивал воду, вода шла, но закачать я не мог. Не мог понять в чем дело, потом разобрался, замерял зеркало, зеркало то 15, то 20 метров и так далее. Вот, ну этот мужчина, к кому мы приехали бурить, говорит, давайте достанем трубу, поршень. И замерим, сколько до зеркала. Ну давайте. Вот мы начали доставать. Сейчас я в ролике покажу, что получилось. Суть такая, что в эту трубу, я не знаю, как это сделано. Если кто знает, в комментариях напишите. Вот, вот в эту трубу опущено железный э, стержень до самого дна. И на конце этого стержня, я так понимаю, был прикручен клапан какой-то маленький. Вот этот клапан качал, поднимал воду вверх. Вот. Обычно такие скважины делаются, то есть большой... Э, Поршень при большом зеркале разбуривается большой диаметр и ставится туда вниз. сверх качок стоит. А здесь как-то по-другому сделано. То есть, я так до сих пор и не понял, как это все выглядит. Не то, что не понял, я понял, просто я визуально это еще не видал. И как бы в голове-то мало укладывается. Вот. Ну, еще раз, кто соображает в комментариях, черканите. Сейчас в ролике все покажу. Так, приехали скважину бурить. Но по низам здесь бурится. А вот мы сейчас находимся на горе. Здесь был колодец 26 метров и в нем до воды было 26 метров ну, со слов опять же вот нашли рядом у соседей вот такой качок удивились вот, пришли, достали из него трубу пруд вот он он 20... 27 метров вот он он был опущен вот в этот вот качок вот он уходит туда. В общем, 27 метров Померили Вот то, что мокрая часть какая Померили вот мокрую часть до воды получается здесь 19 метров То есть эта штука была опущена вот сюда Вот На краю Вот здесь резьба, вот видно Вот она резьба Был прикручен поршень Уж не знаю, какой там модели, он модификации Но вот он как-то вот был опущен Вот такую трубу, какая она Наверное, на 2 дюйма 57-я был туда опущен. И здесь стоял фрегат такой, электрический моторчик, который качал. Качал не руками, качали, а вот фрегат поднимал воду. То есть, снизу, при зеркале в 19 метров, он подавал воду наверх. И вот за счет того, что а, объем воды поршень давал небольшой, вот, хватало воды, чтобы поднять ее наверх и поливать огород. Но ну, вот сейчас я повторюсь, она уже либо отгнила, либо раскрутилась. Вот на резьба. И поршень, скорее всего, остался там. Вот сейчас Александр принес леску, удочку, фининг. Будем замерять сколько до воды. зачем нужна? Или, скажешь, дядь, пусть сдаст металлом Я не знаю Нет, не вот что? этот вот Или обратно ее ссунуть Металлом да, что есть Вот, металлом пусть сдаст Конечно Выясните, Вот, что, -то, что -то. вы выбрали ну. Что-то не лезет Большой Ну так мы спаливать-то будем так, как? Мы спаливаем Вот можно вот вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 19 метров. До зеркала воды. 19 метров, да? До зеркала воды, 19 метров получается. Поэтому. 27 метров сама скважина. 27 метров получается.